Я чем расскажу, почему ну, стоит инвестировать сайты, расскажу, почему я об этом рассказываю. То что все-таки ключевая компетенция это построение систем продаж в интернете. То есть она состоит из двух частей. Система это, системность, это то, что, то, что можно делать в сети. Почему? То есть, когда я искал эту бизнес-модель, для меня была ключевая история в том, что я должен быть мобильным. То, что очень часто. Люди вписывают в истории с бизнесами и полностью привязывают себя к месту. Там бизнес интересный, это может быть какой-нибудь детский клуб, это может быть кафешка, но при этом он совершенно точно понимает, что он никуда не уедет. То есть он просто как вписался в эту историю, так там и сидит. Но с 1998 -го года у меня есть проект, в котором я не являюсь основателем, я зашел туда компетенциями о системном подходе, мы по этой истории тоже немножко заходили, Алексей Локачев рассказал, что в бизнес можно заходить компетенциями. Этот бизнес зашел компетенциями и получаю до сих пор там, с 98 -го года 25% в валюте, то есть 25% от бизнеса, от этого. То есть в принципе этих денег хватает на то, чтобы оплачивать путешествия, еще какие-то штуки, то есть это вот как раз денежный поток в валюте, это вообще очень прикольная штука. То есть, когда начинаешь его вот прямо получать, это… Но в теории вообще прикольно, а вот когда получать начинаешь, это вообще замечательная вещь. В 2014 году мы запустили проект «Территория инвестирования», там были те же самые принципы. То есть, все процессы были построены дистанционно. То есть, у нас работают люди в разных числовых поясах, люди работают из разных стран, у нас верстальщик может жить в Таиланде, а копирайтер может жить в Иркутске, например. Они никогда не виделись, но при этом удается выстроить такие коммуникации, при которых, в принципе, на выходе можно получать достаточно каче качественный продукт. 1, 1 февраля 2016 года мы купили свой первый проект, причем ключевая история, мы его купили. То есть все, что мы делали, этого мы делали по принципу «надо сделать самому». Хочешь сделать – хорошо, сделай сам. Вот такие принципы. Вот, то есть вот. Обычно исполнители делают настолько это все коряло, что, блин, думаешь, лучше я сам. Вот и сам действительно лучше, но это очень медленно. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что для того, чтобы тебе расти, необходимо какие-то рычаги находить, ты начинаешь использовать в том числе и деньги для того, чтобы ускориться. Сейчас органический трафик на наших сайтах составляет посетителей месяц. То есть я сегодня зашел, посмотрел цифры, она периодически там какой-то проект мы продаем. Какой-то проект мы покупаем, но сейчас цифры такие. Почему необходимо инвестировать в сайты? То есть, я, на самом деле, этот слайд назывался «Три причины, почему стоит инвестировать в сайты». Пока я его делал, появилось 9 причин, потом еще, еще, еще, но в целом основные. То, что все-таки ну, сейчас рынки интернет-сайтов это, – ну, это очень молодой рынок в России, в принципе. То есть те люди, ключевые игроки, которые там находятся, они не осознают той ценности, которую эти продукты несут. То есть там есть технари без команды, которые создали какой-то сайт, покупали какой-то контент, у них получилось, получился некий продукт, и апофеозом всей этой истории, вот здесь на самом деле, я в прошлый раз говорил, самая частая причина, по которой продают такие курицы, которые несут золотые яйца. Как вы думаете, как это? Но на самом деле, кстати, хороший показатель, если вы видите, что бизнес продает по причине того, что надоело, то есть если вы хотите зайти в какую-то тему, всегда стоит посмотреть, как себя чувствуют лучшие игроки на этом рынке. То есть вот те, у кого, там, например, там вот, не знаю, тысячи вот этих штук, в которые вы собираетесь инвестировать, как они себя чувствуют? Подходите, задаете им вопрос. Слушай, а можно с тобой инвестировать? Если он тебе говорит, да нет, нам деньги не нужны, надо брать. Вот. Короче, вот этот чит-код я сразу понял и как бы Я в этой теме начал смотреть на тех игроков, которые, у которых это получается, и я видел, что у них все хорошо вообще. То есть, они могут заниматься йогой, там, путешествиями, то есть, они делают все, кроме сайтов. То есть, они вот настолько это все поставили на поток, и мне это действительно понравилось. И вы наверняка можете покопаться и увидеть те бизнесы, в которых крупные игроки просто с грустными глазами не знают, кому бы этот бизнес продать. Вы ну, просто уже устали, это нельзя. А, следующий прикол, то что достоинство, Как у нас не, не, не, не ведь приколов инвестируют в, доход, в доходные сайты, а, ведь причин. Нет привязки к месту. Последний, один из последних проектов мы купили, находясь в Таиланде. То есть э, мы всю сделку откатали дистанционно. Мой партнер приехал, привез деньги, переоформили домен, даже не видел продавца в лицо. Денежный поток в панюте, частично. Даже на российских сайтах э, есть такой... Ну, Что-то почему-то все время хочется сказать прикол. Есть такой, такая особенность в том, что… О, оказывается, много у прикола, много синонимов. Есть такая особенность в том, что о, тот же Google AdWords, AdSense, он платит в валюте. То есть ежемесячно на карту приходят лоры. Это достаточно хорошо. Низкий порог входа. То есть, в принципе, вы можете 25 тысяч рублей пойти купить завтра сайт. Просто зарегистрироваться на площадке, экспериментировать, получить незабываемый опыт и потом стать профессионалом. Доход круглосуточный. То есть, как это выглядит? У вас есть приложение, вы его получаете, у вас каждый день там, там вот, идут сутки, у вас доход постоянно увеличивается в реальном времени. То есть, статистика абсолютно прозрачна, вам не нужно строить какие-то сложные отчеты, все это считается автоматически. Это очень ликвидный актив, то есть его можно быстро продать. Причем продать за те же деньги, за которые купили. То есть там математика достаточно простая. Сейчас в оси проекты продаются ну, приблизительно от 24 до 36 месяцев укупаемости. Ну, то есть это, это примерно либо 50% годовых, либо 36% годовых. А самое интересное то, что те люди, которые создают сайт, они не очень понимают, что, например, ну как мыслит инвестор? Он говорит, ага, 36%, значит потреб кредит это 2 миллиона, я могу его взять, 50 тысяч выплачивать, в принципе, этот сайт не будет его окупать, то есть за 3 года я выплачу, потом этот будет актив. Инвестор мыслит именно такими категориями, но инвестор останавливает самую важную вещь, то что он в принципе, какой страх у инвестора? Почему у вас до сих пор нет сайтов? То есть э, непонятно, что я куплю и как его оценивать вообще, что это будет. То есть есть две категории людей. Есть э, технари, которые просто что-то делали. Кстати, я, по-моему, не сказал. Самая главная причина, по которой продают сайт, это улучшение жилищных условий. То есть они создают сайт, делают, делают, делают, покупают квартиру и все. И потом делают новый сайт. То есть стратегия, э, причем это, наверное, в 90% случаев. Доход можно инвестировать. То есть вы получаете деньги практически сразу. То есть Orts и Андекс, они выплачивают раз в месяц, многие партнерки раз в неделю. То есть получая доход вы сразу можете пойти и купить еще один сайт. Еще одна замечательная возможность, что можно инвестировать частями. То есть вы можете инвестировать не в сайт, не в сайт а в статьи на сайтах. То есть вы можете идти покупать статьи, она стоит там 750 рублей. То есть, Плывил снова 850 рублей одной бумажкой, пошел, инвестировал, купил статью. Трафик постоянно дорожает. В Америке сейчас следующая история, то что, ну, во-первых, в Америке есть такая биржа флипа, там ну, найти нормальный отменяемый проект практически невозможно. То есть сейчас в России на Телдере периодически проявляются более-менее интересные проекты, которые достойны покупки. То есть, ты их можешь успеть купить, можешь не успеть, но они есть. В Америке продают такой шлак, то есть я сколько не пробовал зайти купить что-то стоящее, и там начинаются просто ценники. Ну, во-первых, ты не купишь меньше, чем за 36 месяцев окупаемости, в принципе. То есть там все стремится к окупаемости 4-5 лет, причем актив вообще нестабильный. Но при этом этот рынок тоже есть. Это то, к чему все идет. Еще одна из историй, то что кто дает рекламу в интернете? То есть замечали, что трафик постоянно дорожает? Ну, то есть он, стоимость клика постоянно растет. И этот тренд он будет продолжаться, потому что у нас есть проекты на запад. Ну там вообще все турок, как оказалось. Хотя странно, да? То есть, например, стоимость клика на западе в среднем на наших сайтах составляет 2,5 доллара. То есть сейчас в России за 20 долларов это хорошая стоимость клика в большинстве ниш. Ой, за 20 долларов, за 20 рублей то есть разница почти в 6 раз и это то куда все движется постепенно еще одна из причин почему доходные сайты для меня так интересны то что они ну фактически дают доход на определенной цели то есть они незаметно накапливают тебе определенную сумму денег это знаете как вот а, у тебя есть всегда готовность к чему-либо. То есть у тебя капает валюта на счет, например, либо еще что-то. Ты ее не замечаешь. Она это инвестиции. Потом а, приходит семья и говорит, а давай там, не знаю, купим квадроцикл, а давай. А, а давай поедем путешествовать. А давай, а, а давай сделаем вот это. И вот как раз на все это можно вполне себе обеспечить э, при помощи сайта. То есть это замечательная вещь, потому что ну, фактически у тебя всегда есть деньги на твои мечты. Продолжение